сейчас увидим я сниму получше приехали показать приехали посмотреть памятник казакам а, находимся мы сейчас в Кумылжинском районе Волгоградская область вот необъятные просторы нашей родины конечно вид вообще замечательный здесь есть такой памятник казаку там вот пока здесь решили заехать. Слава Донскому казачеству от благодарных потомков Хоперского округа. Серьезный конь. Очередная скважина, Волгоградская область. он похож так но ну все лунки технологически выкопали а, в данном месте большое залегание мела происходит вот сейчас покажу даже вот по технологическим лункам вот видно вот как он залегает мел вот они отложения меловые здесь водонос э, иногда встречается в мелу сейчас посмотрим вот копали луночки вот он мел он крошится вот так вот сейчас будем заливать а, приготовили глину, клей, потому что здесь большое а, поглощение воды происходит. А сюда при, приезжали ребята, пробурили 5 метров и уехали. Я сниму Маривана, он Мих в том. Мих да. С мехалки приезжали, да? Ага. Ага, сейчас есть. Я зайду, сниму, где они снимали. И вода у них вся ушла. И они. Ага, включите. Ее пока есть вытянуть? Да, да, пока выдерните. Я сейчас. быстренько. А, ага, не экономите. Да, забыл, вот. Значит. вот здесь и котельная, да, у вас получается? Да, котельная, вот а здесь... проводили. Здесь хотели пробурить скважину, вот, видно. Угу. Вот, и вот на пяти метрах вода все ушла, ребята не смогли пробурить и уехали. Долго бурили же мы? да не засекала, но... час. Час, да, и уехали, понятно. И вот мы решили отступить немножечко и перебурить, чтобы у мариванны была вода в доме. Потом здесь траншею прокопают, вот здесь вот, и заведут в котельную, будет водичка. Также есть старая скважина здесь. Сейчас я покажу. Старая скважина с качком. Вот она. Так, сейчас посмотрим, снимем. бц 3 БЦ-3, центробежный, вот серии Камы, насосы Камы, вот, вот качок, ему уже 40 с лишним лет, хозяйка сказал, вот. Находимся в Волгоградской области, здесь недалеко, хопер, речка протекает, а вот за этими деревьями. Природа прекрасная, все хорошо, но единственное, что хозяйка жалуется, что <смех> народу мало никто здесь не живет. Все уезжают, кто в Москву на заработки, кто куда. Вот, и поэтому а, очень мало местных жителей пооставалось. Кумур... Мы находимся. Кумуржинский район. Село или станица? Станица Свощок, хутор крутой. А, станица Сващовская, утро... хутор крутой. Ага, вот, все, понятно. А -а -а. Все, заливаем заливайся да, Марья Ивановна, включите, пожалуйста, нам водичку. Через 5-10 лет все подохнем, отсюда и все. Да ладно, приедут, приедут люди. Человек 10, остался через 5-10 лет. Пустой, стой. Позитивная женщина. Так, ну вот мы, дошли до мела, пока все у нас умывает Сейчас, вы же сейчас Ага, Мел. Кто он свечи Сейчас это... Ага. Видно, мел, видно. Нормально. Мел, вот. На милу, на милу живешь. Ага. Пошла. а сколько у вас это метров колонка? Колонка? Сколько метров у тебя глубины? Ну да, это же 22-23 ну вообще вообще-то 9 метров вода она по моему начинается но у меня никогда не уходил никогда не кончался в нашей колонке доставай да, пробурили 1750 пробурили пошла вот еловая крошка причем водяная покажи мелкая ага. Сейчас я уберу, Я стану сейчас как пшено, ага, да. чтобы вот так вот было видно и я. Как рис. Как, да. Криза, да. как рис назвать будет. Хозяйка. Ждет воду. Да. Так. Если надо. Сейчас, подожди. Сколько сейчас уже метраж? 21,50. 21,50? Вода белая-белая. Белый-белый. Белая. А вон там ну, та старая скважина без сетки и мел проскакивает, да? Mm -hmm. А он бы хотел где-то промазать, чтобы он жил не забил. <laughs> Понятно. Не Но проскакивает, да, камешки? Mm -hmm. мело. Да, проскакивает. Когда поливаете. Mm -hmm. Ну, а здесь будет сетка стоять, здесь mm -hmm. ничего проскакивать не будет. Вот, какие камешки. Да-да-да, такие вот. Вот. вот. Идеально, просто. Самый настоящий мел. Штанги достали. Обсадку произвели. Вот еще штанги трехметровые. Обсадку произвели. Обесинской а, скважины. 32 труба. Сейчас прокачиваем скважину водой. А, чистой. Вот соединили. Шланг хозяйский. И прокачаем а, хозяйской агиделью. Кама агидель. Ну, на нем написано БЦ. Запускаем, пошла водичка. Нет, поднимается сейчас работает не покажите где она вообще ну вот она а начинается уже черная, да? а, а вот черная мы... все отлично И пошла хватит туда. все замечательно хватит угу. все замечательно пошла водичка так ну вот я вам замечу. Так, ну, производим уже прокачку компрессором. Сейчас, давай, правильно снижу. Вот он наш мел, который трубомывало. Труба. А пока ты видишь, я... Да. Я Труба. А вот уже вода пошла. Приподними. Да. Вот, полбочки меловой воды уже вот светлая пошла холодная светлая водичка да, да, да, да. так ну вот поставили насос для прокачки Вода пока мутная, идет смелом. Все, вода ледяная, пошла. Маша, подземная. Теперь останется ее прокачать хорошенечко. Вот от, этого, от этого белого, скажем так, налета. От меловой фракции. А вот та скважина. Хозяйка говорит, дед еще при жизни, когда жив, живой был, бил. И сделал там просто фильтр щелевой, без сетки поставил. И вот, говорит, когда качает вот этот насосик, вот, и нога проскакивают камешки меловые сквозь щели. Ну, наверное, крупную, круп, крупное отверстие, наверное, сделал, поэтому и проскакивают Так что все, на этом скважина закончена. А, Напишем сейчас хозяйке, какую купить станцию насосную. Два парня выкопают яму здесь, а, траншею, и заведут вот туда вот а, в ту кухню, где ребята пытались сделать скважину до нас. Вот, ну, вот вода уже пошла светлее, если что, если что, прокачалась, я буду визуально светлое уже. Чтобы Александр звонит заказчику, объясняет. Сейчас спросим пару слов у хозяйки. Напор хороший. Напор хороший. Так, ну нам было с вами приятно работать, а вам как с нами? Очень. Молодцы, ребята, молодцы. Первый Прям раз. Прям Плюс. Настойчивые, ребята. Правильно. Спасибо. С вами тоже было интересно. Очень много. Ни одного мата, не ничего. Хорошо, <свят> плохо, молодцы. <свят> О, как. Все, шутки, с прибаутками. Одел а сделали. А да. И с вами тоже было весело. Да -да. Много да -да. из вас от вас много историй узнали, хороших. <свят> <свят> вы бы, <свят> наверное, еще пару дней нам рассказывали, да? Спасибо, Спасибо. Спасибо. Спасибо. Индюшиные крылышки у нас тут сегодня. Вот. Я все время на вебинарах говорю, что нас везде кормят после скважины. Ну как же, Так, ложки. А пока нам ни один наш ученик, наш коллега, не прислал видео, где их тоже кормят. И пока вот случай выдался, хоть немножечко снять. Данный Боже. процесс. Ну да как устали, господи. Да, прям устали. Ну, особенно вот детето. Дитё Дитёта, да, М -м -м. это <laughs> вот такая вот история.